Страстью на сердце мое, Как бы пылью мне стать твоих ног, Но, увы, это мне не дано. Мир и милость тебе, о пророк. Моё сердце печалью полно, что родиться с тобою не смог. Это счастье меня обошло, мир и милость тебе, о пророк. Мир и милость тебе, о пророк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 Будет, как нам суждено, расцветает надежды росток, Там, где слышится имя Твое, мир и милость Тебе. О, пророк, мир и милость Тебе.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 Тебе, О Пророк,